Так, послушай меня. Значит, в 1914 году началась империалистическая война, в которой были завязаны несколько империй. Хрен с ними, оставим их в стороне. Но э, чем это обошлось, э, как говорится, населению, гражданам Российской империи на тот период? Первое. Э, каждый год повышалась инфляция на 100%. То есть, каждый год цены повышались на 100%. То есть, два раза росли. Это офигенные проценты были. Вот, в результате э, те же самые кулаки, землевладельцы побогаче, да и середнячки тоже поняли очень простую вещь, что э, несмотря на, так сказать, как там госзаготовку -э, зерна, приезжают там, скупают, вот, им это невыгодно, и они начали поджимать это зерно к декабрю к январю, потому что в декабре-январе в любом случае цена была выше, чем продавать это в сентябре, там, в октябре, вот, и они таким образом оказались на противоположной стороне от, так сказать, монархической власти, таким образом общество раскололось, плюс сюда же была при национализации некоторых заводов, вот, так вот, когда все это дело произошло, часть буржуазии оказалась на одной стороне баррикад, и часть на другой стороне. Поэтому тот же самый Гучков и Шульгин пришли, и, как говорится, отречение царя батюшки бывшего, то есть гражданина Романова, забрали с собой, подписанные на бумажке. Вот так. И, типа, но... А где пруф, что сто процентов была каждый год, это бред? Это не бред, это факт, потому что это есть сборники статистические, вот, «Торговый мир России». Вот оттуда это можно взять. По крайней мере, я оттуда как раз это и брал. А это, про так если это советская историография, это что? -то Нет, это, это не советская, это издано в 1915-1916 году, вот, два выпуска, которые я, так сказать, находил. Практически вообще стал, как к этому пришел. Вот, вот такая картина, все. Ты вообще к, к жизни марксистской пришел типа? какой твой путь был? Да очень простой. Во-первых, ты по голосу не ориентируйся. Я в советское время начинал, и начинал, и работал, и зарплату получал, и видел, как тогда промышленность работала. Вот, я это знаю, прекрасно. И поэтому я сравню с этим грёбанным рынком, с этой смешной конкуренцией, про которую трепется 35 лет. И которой фактически нет. Мне от этого смешно уже, потому что людей молодых все больше дурит, дурит и дурит а в результате они в жопе оказываются. Что сейчас и показывает э, жопа и в Российской Федерации, и на Западе. У нас тут люди приходят тоже с Европы, они говорят, как у них цены растут. Понятно, а вот экономисты, они тоже врут, получаются. Ты Извини меня, за что платят, то и получают? То есть каждый экономист он врет, то есть который говорит, что ну я тебе Я тебе биржевое правило скажу. Выслушай аналитика или эксперта и поступи наоборот. Вот да. Типа. Именно так. Тебе а объяснить можно? почему? они а я понимаю, в принципе, ну а почему тогда, вот если все плохие, вот тогда вот марксисты, они вот за идею. Так потому что они не за прибыль стояли, только не марксисты, а в той ситуации в 1917 году большевики. Они на деньги Паулиса устроили перевод. Ну, это ты, конечно, фэнтези начитался всех этих сказок, тебе их рассказывают там в школе или в институте, ну, дело твое. Понимаешь, что были ж, ну, сталинские репрессии, потом депортации. Ты понимаешь? Татар. Тебе еще раз говорю, фэнтези на рассказывали, ты сейчас хочешь мне их рассказывать, что ли? Да я их нет. слышал 30 нет. лет назад, поэтому ты мне это ничего не докажешь. А вот про, сё... понимаю, ты мне про сегодняшний день расскажи. Как сейчас живется? Так, что почем? Ну, не, ну мне хорошо живется в Латвии, вполне э, нормально. Ну все, будь доволен, нет вопросов, кем будешь быть? Хочешь быть? Я хочу, я уже работаю грузчиком. Мне 21 год. Ага. Ясно. Ну, я считаю, более чем в два раза постарше тебя. Так вот, я тебе могу Ой. сказать так: у меня за плечами работа в банке, работа в государственных структурах госинспектором, работа на предприятии начальником подразделения, вот. работа электриком станки чинил. Это в 90-е годы. Так что работал инженером, все постепенно, был там и механик, начальник лаборатории. Ну, блин, дофига до все было. Вот. Так я вижу, как завод за все эти годы, во что он э, превращался, и во что он превратился. Вот я до декабря прошлого года работал. Завод рентабель. Очень. Вот. А тогда работал, подожди, тогда, блин, завод, ну, собственно, подожди, ну, посмотри сам. А, ты, ты же не знаешь. В те времена, 40 лет назад, кругом была своя авиация. То есть, антоновские транспортники летали. Сейчас где завод и конструкторское бюро Антонова, так сказать, на Украине? В заднице. Нет его. Вот Дальше. Туполевское бюро. Где оно? Вроде как в Москве. А фактически самый массовый самолет Ту-154 никто не производит уже, считаю, сколько, 30 лет или там 25 лет. Никто не производит. И взамен ничего нет своего. То есть, все эти басни про Суперджет-100, про МС-21, они басни так и остались, потому что они там комплектующих по 60% иностранных. Это не наша техника. Ну а вот, и понятно, вот скажите мне, пожалуйста, на чьи бы деньги все эти заводы нерентабельные содержались бы, не случаем ли на деньги налогов на... А вот там речь. не про деньги речь. Деньги в плановой экономике вообще второстепенный вопрос. Там вопрос а... стоит о том, что нужен продукт, а не деньги. И поэтому как раз страна имела все свое, сама себя обеспечивала. И пф, не, не нужно было ничего. Я ж помню, как Гайдарк сидел, этот самый, по телевизору в каком-то 92-м году, что ли, сидит и говорит, когда ему журналист спрашивает, ну а как же текстильную промышленность поднимать надо, ведь видеть, что творится. Он говорит, а зачем она нам? Вот на мне есть хороший французский костюмчик. Будем покупать? И да, все. Ну ладно, но если мы чисто берем тот случай то действительно он был может прав потому что ну хотя бы в капиталистическом ну когда у нас капиталистическая экономика содержать э, государственные заводы неприбыльно для граждан потому что их деньги уходят на стрижание этих заводов О -о -о -о. а сейчас мы эти деньги тратим на это барахлище давай объясни мне на кухню надо отойти ну нужность какой-то вещи это субъективное мнение нет и вообще про деньги, если уж говорить про Советский Союз, они нужны больше для учета, потому что это эквивалент. Для того, чтобы мы могли понимать, сколько чего у нас, куда ушло, проще отчитаться в деньгах. Но ну, естественно, количество в штуках, там, килограммах, тоннах и так далее. Но это для совокупности учета. Как вы к Сталину относитесь. В чем? Как вы к Сталину относитесь? Очень положительно. То есть, ну. Так многие коммунисты говорят, что он деформировал рабочее государство, разве это не так? Мысли деформировал. Каким образом? Ну, например, бюрократию везде понаставлял. Нет, бюрократия уже позже взродила при Хрущеве. В таком количестве. То есть, а вот как вы вообще оцениваете? Вот, ну, знаете, есть у, у китайской коммунистической партии вот такая политика, что вот Мао, там 80% делать правильно, а 20% неправильно. А вы как считаете? Сколько вот, какой расклад на Стали, например? Ты так не можешь оценивать 20% правильно, неправильно, есть курс. Вот. Где-то понимаешь, человеку, вот на одном человеке вы вот так пытаетесь роль личности в истории повесить, это вот умение непостижимо. Вот сейчас тебе дай 10 задач разного плана причем экономического какого-нибудь там художественного творческого искусственного если ты человек неразвитый ты просто-напросто порвешься за день на куски я по себе знаю потому что я работал в работе где на меня повесили кучу различных этих ну хотя техническая части, там тахографы платоны навигаторы там вот эти видеорег... ну, трекеры короче который там народ навигатор называет и по, по мере поступления видеорегистраторы и потом ты просто рвешься ты, ты просто не понимаешь что в конце дня с тобой происходит Ты считаешь, что Сталин реально вот так вот ну, всей страной прям рулил что где-то вот тут он накосячил вот тут вот он вот правильно молодец так поступил естественно не один не один был вообще сам по себе то у нас получил пролетарское государство если что понятно вот но ну, еще вот вопрос но вы же знаете что сталин вел э ответственность за гомосексуальное отношения. Без понятия кто его взял, в принципе, там была статья, насколько я не знаю, как первоначально она была. Она была именно мужево, что склонение к этому. Если у вас, вы из извините товарищ, добровольно там что-то делаете, ну, и об этом никто не знает, естественно, будет, ничего и не произойдет. А если вот изнасилен, будет срок тоже тебя до этого. А вот в вот, вот тюрьме при Сталине говорят, что там ну, очевидцы те же самые, что там были очень плохие условия. Где? Ну, в лагесталинских лагерях. Ну, там, естественно, не мед был, там работать надо было. Там бездельничать не будешь, Правильно, делать Это твои эти преступления, рабство. Это то же самое, что негры в США в этом 19 веке. Да прям-прям негры, они там деньги еще за это получали, негры ни хрена ничего не получали, а эти еще зарабатывали. Выходил после 10 лет в лагере, еще денежку у него была. Тем Дешечка. не менее, это принудительный труд, он запрещен, конвенция о правах человека. Да иди ты со своими правами, знаешь куда? А мне, вот что, сейчас посадили вот этих тунеядцев, они сидят там, друг друга, щелбаны раздают за наши деньги на мглоплотечку, лучше пусть отрабатывают. подожди, ты пойми, вагон, послушай. Именно как раз вот эти вот деятели, которые за всякие конвенции, за все прочее, как раз и сталкивают народ, народ людей между собой, чтобы они дрались, чтобы, так сказать, убивали друг друга. В борьбе же рождается, как, как сказать, сильнейший, разве не так? Какая мне хрен разница? я хлебушек так с медом сейчас покушаю. Какая мне хрен разница? Что там рождается в такой кровавой каше, когда, грубо выражаясь, как то из старой поговорки, паны дерутся, у холопов чубы трещат. То есть, людей простых между собой стравливают, ставят под ружьё, в результате, так сказать, одни против других идут. Чего в этом хорошего-то? по сути, ну, вы же понимаете, что в человеческих обществах есть природная иерархия. Нет, я ничего этого не понимаю, ни про какие человеческие, ни про какие иерархии. Я знаю так. Грубо выражаюсь, есть два класса. Класс буржуазии и класс, класс пролетариат. То есть, наемные работники, которые поняли свои политические задачи. Вот кто такой э, пролетариат. Буржуазии, естественно, у них свой интерес. Это получение прибыли, сверхприбыли. Это вот эта категория людей. Вот Между собой у них свои трения. Первые буржуазии. Они всегда будут притворяться, гладить по головке, по головке людей, говорить, «Ой, ты хороший, ты хороший, ой, какой ты хороший, но я тебе доплачивать не буду за, за твой труд, а будут платить еще меньше». Вот. В результате получается, цены вырастают на 300%, а зарплата у людей за тот же период вырастает ну, на 200%. Чего? Ну, как вчера мы... На 30%. Мы... Да, да, молчу. У тебя своя да. ситуация, да, 100%. То есть, вот исключительно вот двигает фактор прибыли, больше ничто, то есть... Так, значит, им не нужен продукт. Вот я нормальных лет в магазине уже, считай, лет 10 не покупаю. Я, я пеку сам, фактически. Вот. Почему? Да потому что ты просто молодой, 21 год, ты говоришь, да? Так вот... Ты через некоторое время почувствуешь, так сказать, на своей печёночке проблему. А ты видишь, рекламу постоянно по телевизору гонят. Печень, Ополнение. таблетки такие, таблетки такие-сякие, препаратики. Почему? Потому что, грубо говоря, все эти маркетологи, они знают, что на что, так сказать, бьют. И, как говорится, на чем деньги делать Поэтому рекламы уже такие вот. В вот, этом деньги делает. Поверь мне, как, так сказать, профессиональному трейдеру, который работал в банке. Ну, банка уже этого нет, но поверь мне, что это пустые деньги. Их проще делать там, чем, как говорится, предприятие градить, туда-сюда крутить, вертеть. И в результате иметь, ну, максимум, в максимум за год 15% чистой прибыли. Когда я в банке на банковские деньги 70% делал. Куда ты выскочил? А потому что стоит про, на эту тему, на финансовую начать говорить, раз, они пропадать начинают. Ну ладно, подождем. Подождем. А но, это но, это... но эта тема для них абсолютно закрыта, они в этом не соображают ничего. Вот на 200%. Их дурят, они этого не понимают.